И всем здорово дорогие друзья. С вами я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3. Кстати, подпишись, поставь лайк, ну и можешь, конечно, что угодно делать. И напиши комментарий, желательно, от четырех слов и больше. Saints Row все, Saints Row 3. Можно было на, на DX1 нажать, но я лучше буду нормальный DX9 p 3 в игре есть функция от сохранения, Когда это индикатор по игра, продолжить. Mm, да. С Кинзи продолжаем. Кинзи проходим. У каждого из боссов своя миссия. То есть у Кинзи, к примеру, это Дейкер. У Пирса это, к примеру, ну. Так. Святых теперь. О, а, так, чувак, где я. А, я в этом жилище, блин. В каком только? Так, тап святых, миссии, новый Кинзи, обучаешь ну, А, это Займ. ай блин, мои мест Мое место, не туда, мое место. Мой дом. Практически. Ай, блин, пингхаус. Ёшкин кошка. Не открылась дверь в лифте. Не открылась дверь в лифте. Ну и поэтому я и запаниковал. Думал, что я всю переехал уже. Ш -ш -ш. Голова как бы едет. Блин. Чего Нет, в гараж надо идти. Так. И надо будет нам открыть, кстати ко мне скоро брат приедет старший Я могу поработать, я хочу поработать на даче на самом-то деле. я на даче столько времени уже не был, честно говоря. А. Не нужна ваша машина. Ага. Космос. Машина просто космос. Мы с вами я специально не включаю радио потому что ну, не хочу не потому что АП, опять же авторские права на всю музыку которая тут есть авторские права накладываются г ага. 400 500 миллиметражей так Чтобы синдикации со мной не поехали от э, оттуда вот от не, за сзади поэтому не за мной синдикация ага. и она же блин, гац, не гадс сра не сразу начало встречная полца говорит что встречная полоса это она же немножко ждется ожидать а четыреста тринадцати пять миллиметра же это все тринадцать в это... и оно же вот газ не с самого начала не с одного метра дает что понять что ты по встречке едешь шестьсот семьсот Восемьсот... Девятьсот... И тысяча. Потом будет Бэтмен Архам... ПОТОМ! после того, как я запишу сэнсоу 3, будет Бэтмен Архем Найт. Бэтмен рыцарь Архем. 30 метров. 33 тысячи километров. 3000 метров. Это три километра по встречке. Полю такой. 3 километра по встречке. Тут надо нарушать правила, чтобы авторитет повышать. 3000 что, вы думаете не найдем рим джобс так будет Saints 4 не сенс 4 я реально буду проходить 4 часть сенс роу. буду действительно действительно я реально буду ее проходить когда мне уже когда я в смысле эту третью пройду после третьей будет как минимум мне кажется что должна быть либо четвертая либо пятая по а пятую я не хочу скачать потому что пятая это шлак Извините меня, конечно, конечно, все люди, которые из Валишин, работали там, ну, но, но пятую я не буду играть, потому что пятая это реально шлак. Пятая.. Пятая часть это шлак. Поэтому я лучше пятую часть не буду проходить. Нифига себе. Это дом. Беши. Я не вижу кровать спать. Не надо. Что тут делаешь, А, понял. Кизер же надо как-то развлекаться. А она, ну, одна живет. <laughs> Отправляется в пиар-центр как месяц 20 на на цел лучше нажмем чтобы не было соблазна так скажем песню попеть чтобы не было соблазна пиар so, центр скорее отправляйся в пиано-центр скорее Кого может привлечь девушка с такими грудьями, а? Я правлю мир. Я правящую верхушку. На что он не У нее своих проблем с перекопкой с может был ведь попутешествовать еще немножко Этого не произойдет у нас компьютерные есть и... уверен, Конечно же, если Кинси был, был бы не весь день, была бы за компьютерами, то она бы не была бы Кинси. Вещь такой тоскливый ходит, вещь такой грюмый ходит, вечно с таким лицом ходит. Микер, <говорит> <говорит> видимо... <говорит> <говорит> <говорит> Улучшились автопарк? Где? Ну да. Декер застрял. Слава еще ночи. <говорит> Все, сейчас можно нормально сражаться против декеров. Так, декер тоже против кабана сражается. Мы могли бы заключить со союз, но... Ну Отправляй в П.Р. центр Зайдите внутрь. Черт, это как было. была ситуация с Мэт Миллером, ага. Вход в запрещенную зону. И выход в запрещенную зону. ты все всему голова а мы вообще никто да да да один ты а мы вообще реально никто че ли получается тогда а то что мэт миллер гениальный хакер и агент мишей сейчас в смысле в четвертый сентр он реально гениальный хакер Ай, я рассчитывал санс поднять, нам придется опять сомневаться. Так а, а он снизу, там снизу, сушь, пирс. Фигало, бля. Фигальщик. Капс. Очистил лобби. Гараж. Идем. нет, это Этот танк так охраняется, короче, ребят. Я управляю тут всем правилами. Ух! Пирс, ну садимся. Чё? Главарь. Ну садись давай уже. А? Крусад... Крусадер. Что okay, за oh, oh, черт вы делаете? Ну, no. mm -hmm. uh, uh, I mean, <laughs> <laughs> не слышу. я не тебе не слышу киньте пока повредить колеса танка так одно минус одно так минус вторую. Минус одно, так, колесо, минус, так, второе. Минус, так, минус второе. Минус... Минус два нижних. Нижних. Минус два задних, точнее. О, боже, что ж минус. ПКМ стрельба из пулемет. Да это я уж понял, что правый кнопку мышь стрельба из пулемета. Ай! Пух! Чрт! Так, стоп, на... Надо на Е. На Е надо! Да сходи ты уже, король! Снайпер будет проблемой. Да не проблема для нас. для мы же с тобой пирс. Сколько же игр уже прошли вместе, а? Ты сам подумай, пирс. Сколько игр мы с тобой вместе прошли. Ай! черт А не... Ну, ешкин, кошкин. Ну, нет, ну, повторить с КТ с контрольной точки. Ага. Эх. Ау, черт, ты что, блин, за фигню вы делаете? Мы ну, танк. Кинзи, не Кинзи, ты пропадаешь. Урон взрывчатки нужен? Ну да, нужен. Нужно урон еще качать урон от взрывчатки 3, я думаю. И урон от машины, урон от огня. Не, лучше урон от машин за две, урон от ог... машин за третий, за девять тысяч, урон от машин за урон от огня. Нет, нету, нету, и нету, нету, нету, нету. Способности, дверки, автомат, пятьдесят тысячи. О, пришло еще, Да вот, двадцать тысяч. Делать такие звуки, а, которые? Рация барахлитки. Два сразу. Дойти до понимаешь? Я на, на... Е нажал вместо того, чтобы повернуть, ну, ошибся, ну, парень, так скажем, не, не на... Не направо нажал, а на Е нажал. Ну. Да на Е а на e нажал. Ну а... Делался яга. Ну, собственно, как всегда. Не на Д а на Е. E. Нажал. Ай, блин. Так, мне нужно... Нет, повторить с контрольной точки. Ага, я на ВАСД должен жать, не на, не должен жать ни на левую, ни на Е. Просто вот ВАСД, ВАД и С, если понадобится ВАД и С. <звёздит> я там взял. если тут будет на дороге мешать, то я ему... Без господина Джонни Гетта не было бы и игрушки Сейнс и второй части, и первой части, и третьей части, и третьей. Тем более, третьей не было. Если бы Джонни бы не существовал бы, то не было бы никакой тут ни первой, ни второй, ни третьей не было. Ни какой части Сейнс не было бы. Так. Ай, блин. Тут, ну ага, тут опять же. Убери из этого из серии сенсру get и вообще ничего не будет. Ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый часть не было бы. Это классический сенсру. А... Ну и не было бы еще сенсру пятый, сенсру клона, которого я реально думаю, что он клон. Выбрали трак. Oh, Ой, черт, что Че же вы делаете-то? Uh, Салней используйте uh, танк. Uh, uh, а я скипнул, uh, Кинзи. Я скинул, oh, я скипнул. Извини, сори. Oh, кинзи, я скипнул. Радио oh, Брахли. Зист. Зистанг. Ай лайк Три надо теперь. Две. Два колеса теперь надо одно. Одно. Закрой свой преподчин. Oh, yeah? купи, купи пакет сигарет и тогда говори пачку. Все. Тут повредили все. Четыре колеса у грузовика повредили все. С третьего, блин, раза. С третьего, блин, разу. блин ези вот чувак oh, вы oh, so right? mm -hmm. удивлена And да вообще до обучаешь компьютер пройдено enter 11 000, здесь 21 уровень 21 уровня обнули 22 скоро если 10%, 10 будет работать, то. Скоро, реально. Очень скоро. 30 уровень. Миссис, ты их мне очень понравился, Кинзи. Киберпламя. А прончить, по... это. Все so yeah. anyway, не надо сбивать, а красное это фейервол и их сбивать не обязательно. Минус две, а во. не надо сбивать то есть а красный нет красный это минус минус четвертый с ног 2 2 не так плохо ну, до да, быстрой миссии потому что я не понял что надо делать самое главное самое главное самый первый я ничего не понял чуть надо делать Ну путь огня пройдено. enter и тысячи тысяч 10% 5 процентов кассет декеров процента и путь огня вы открыли новый для путь огня так. Кинзер, разло, разгром. Я устал, Извиняюсь. Выходите, пожалуйста, можно я вашу машину риквидирую? космос на икс икс лучше будет реально если без без реально лучше будет если я поеду без музки и так так вот тут можно этот атак, а так стоп, а стопа как-то а устраните устройте вселенскую всеобщую резню с представленным оружием так тайны на Не, мне очень понравилось на самом деле эта миссия, но ну, не понравилось, потому что она такая, как я люблю. Я просто обожаю такие миссии. Да, по Ультра спи, так. а стопа, кто вы, девы? Сто один доллар. До жизни одного дэйкер дается. 101 доллар. Кто-то кто вам может сказать, что жизнь человек бесценна, а я думаю, что жизнь человека все имеет в этом мире цену. И люди, и не люди, и вещи. Раз человек это не вещь вообще, если так посудить, если так позырить с другой точнее стороны, то человек тогда человек-то огромный кладет с информацией. равно и следующим. блин ветер Тут 104 бакса, к примеру, 105 баксов в человеческой жизни, ага, 106. Я даже до десяти тысяч не дошел Вот, до, дошло До тринадцати Хочется наводить ага. Разгром не пройден, ну повториться да не ага. Где у вас тут? Не забайкай в машинах, а? и упор будет моим. Граната. Be а, так, так, так. На же же же на же на ку. уже менять гранату вот, вот так нам 13 тысяч сейчас короче тут не буду сам телем тут спать это короче сколько стоит жизнь любого человека много людей скажут вам что ну как же бани нельзя продавать человека а я скажу вам так стоит она сколько стоит она много она стоит короче короче сказал бы мало но так ведь не не так ведь реально ой а я сейчас делать -то, а Скупать, что ли мне френдли фар купить Так, то так на, надо. Не, назад на ку. То есть человек продается. Я бы на самом деле за несколько там миллионов рублей продал бы, хотела, бы, ну и... Скажу вам, конечно, что я лично про это все думаю, но мне кажется, что жизнь человека, ну, купить можно, но продать потом Нет, наоборот, продать можно, но купить нельзя. 38 тысяч. Они а не продается эта штука, ага. Продается сейчас еще как продается, ну вот только вот вы, вам я не скажу за сколько, потому что моя жизнь, ну она продается тоже. Ну, я объявление на виту не выставлял, конечно. но... Выигрался. Хм, до 90 тысяч не дошел ну повторить задание Гам, потому что ну, до 90 тысяч дойдем когда тогда вот и будем не повторять задание это ладно ребят извиняюсь я немножко тут Выйду я ну, пока пока давать всем, короче. Не ну Кинзи Кинзингтон, конечно, мы поиграли, ну и пока пока давайте на этом пока что все. Закончиваю. И давайте всем до встречи. встреч. Увидимся в следующих сериях Saints Row 3. Пока!